Вот смею вам поведать один из, э, скажем так, вариантов заноса инфекции, болезни птичник, вряднее голубядня. Вот это вот дичь. Вон они сидят там, питаются, залетают, как пчелы туда. И больные, и хромые, и косые. Так что вывод мой, корма брать осенью рано-рано, пока их не обсидели, не обгадили. Голуби, дикие мыши, и и мыши. Вот они идут. Вот они. Все. Вот. А потом мы удивляемся. Откуда у нас болезни нанесены, откуда воробьи, воробьи, вот они, воробьи, типа того, что, как пчелы летят в улей, со всеми, со всеми своими болезнями. А весной мы берем всякие сметки с пометом и везем к себе голубятни. Грустно. Так что теперь я в очередной раз удостоверился в том, что корма брать лучше заранее, когда они еще чистые, подработанные, не обсижены, не обгаженные, всякой инфекции. Ну все, всего доброго, всем, спасибо.